Сука, кого я дебил я же пушку забыл купить ну естественно зачем мне пушка когда у меня есть пистолет с рисунком банана давайте помазь возьмем рили читер читер правда это какой-то совестливый читер он почему-то после каждого выстрела пускает взгляд ему стыдно он такой ган... Еще один! Гейп. Жирная гнида! Почему эти фрики так умеют? Зайди поиграй со мной в это! О, смотрите! Пиздец на скилл взял его! этот чё завис на улице? О! Битва читеров! Кто кого? Э -э -э, унылое зрелище! Скользящий против ветра серфер выиграл! Вак ему все щели!